Здоровенько! Меня зовут Андрей Сазинов и я приветствую вас на канале Созинет. В этом видео я бы хотел рассказать и разрушить 5 главных мифов о зарядке смартфонов, которые зачем-то существуют по сей день и о которых уже давным-давно пора забыть и нормально пользоваться смартфоном, не заморачиваясь особо. главным мифом о зарядке смартфонов является миф о том, что их нужно разряжать до нуля. На самом деле это не так, но миф этот возник не случайно. Появился он еще в более давние времена, когда в портативной технике использовались другие аккумуляторы с так называемым эффектом памяти. То есть для которых было важно соблюдать циклы разрядки и зарядки. Такой вот старый аккумулятор, если он заряжен там на 80%, например, и его поставить на зарядку, то происходили химические реакции, из-за которых емкость аккумулятора уменьшалась. И, соответственно, уже в следующий раз он терял заряд быстрее, и устройство работало меньше. А вот в современных смартфонах используются литий-ионные аккумуляторы, в которых нет этого пресловутого эффекта памяти, и разряжать их в ноль вовсе не обязательно. Специалисты утверждают, что наоборот, полная разрядка аккумуляторов больше вредит им. Лучше всего поддерживать заряд на уровне 50% и выше. То есть, по возможности, в течение дня стоит подключать смартфон к розетке. Второй интересный миф заключается в том, что нужно обязательно использовать фирменное зарядное устройство и кабели. И только их, а все другое это зло и вообще. Вообще нельзя, нельзя, нельзя. На самом деле это не так, но тут нужно понимать, что кабель кабелю и сама зарядка, зарядки рознь. То есть есть очень дешевый Китай, который с легкостью может спалить ваш смартфон. А есть действительно качественные зарядные устройства и кабели от достаточно известных производителей. Но они будут не фирменные, но они будут сертифицированные и качественные. То есть ну, я лично считаю и многие это подтверждают, что покупать именно фирменное зарядное устройство или фирменные... Кабель к смартфону не обязательно, но нужно смотреть на производителя, на цену. Также, если вы там покупаете на Алиэкспрессе и прочих китайских площадках, то стоит посмотреть отзывы вот, и не гнаться за дешевизной. То есть лучше заплатить больше, не экономить на таких вещах, чтобы не пополнить своим примером список историй о том, как у кого-то там взорвался телефон или перестал заряжаться. Это Все это из-за некачественных аксессуаров. Если пользоваться чем-то хорошим, то ничего страшного не произойдет. Еще почему-то некоторые уверены, что использовать смартфон во время зарядки Нельзя. Я сам не знаю, откуда родился этот миф. Возможно, опять же, из-за возможности там, взрыва смартфона или возгорания его. Но, как мы выше говорили, телефон скорее взорвется или... Что-то с ним случится от некачественной зарядки, а не от того, что вы его используете в процессе. На самом же деле смартфоном можно пользоваться в любое время, вне зависимости от того, заряжается он или нет. Единственным минусом от использования смартфона во время зарядки является то, что он будет медленнее заряжаться, особенно если там играть во что-то тяжелое или еще чего-то в этом роде. Ну, тогда естественно, что смартфон будет больше употреблять энергии и медленнее заряжаться. Старый миф гласит, что заряжать смартфон всю ночь вредно, так как у него якобы перегревается батарея и от этого она теряет свою эффективность. На самом деле это не так. Современные смартфоны, когда их батарея заряжается на 100%, начинают работать напрямую от э, зарядки. То есть батарея автоматически перестает подпитываться. А соответственно и перегреваться она не может, так как на нее не идет никакая мощность. Правда тут снова стоит помнить об использовании качественных кабелей и блоков питания. В противном случае можно столкнуться с перегревом и другими негативными последствиями. И наконец еще один большой миф быстрая зарядка якобы вредна для аккумуляторов и вообще им там плохо от этого становится они быстро садятся и так далее, и так далее. Самое прикольно что такие высказывания я несколько раз слышал от владельцев айфонов у которых с быстрой зарядкой все не так-то просто. Она как бы есть но ее как бы нет, ну короче вы все это и так знаете без меня. Миф о быстрой зарядке основан на том, что якобы более высокое напряжение и больше ток в для аккумулятора смартфона на самом деле это не так и если производитель кладет в комплект к смартфону быструю зарядку, то есть более мощный блок питания, то есть сам смартфон будет в состоянии принять всю обеспечиваемую мощность. Вообще в каждом смартфоне есть контроллеры, которые регулируют подачу тока и напряжение. Они считывают нагрузку, уровень заряда, температуру аккумулятора и уже на основе этих параметров индивидуально подбирают для каждого смартфона напряжение и силу тока. В общем, вот такие пять мифов о зарядке смартфонов и прочих устройств существуют по сей день. И, как по мне, от них надо избавляться всеми силами, потому что они мешают нормально использовать смартфоны и другие гаджеты. Может быть, я о чем-то забыл. Если вы знаете какие-то другие мифы о зарядке, то пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать. И если видео вам понравилось, то поставьте ему лайк а также на канал, подписывайтесь на колокольчик, жмите, а также прочие соцсети. Ссылочки, как всегда, в описании. И спасибо за просмотр!